В этом рецепте вы узнаете, как приготовить чечевицу и японский омлет, которые отлично подойдут в качестве легкого перекуса, который можно взять с собой в ланчбоксе, бобовые, отличный вариант обеда. Омлет тамага и отваренная чечевица станут отличным источником белка, который так необходим в тяжелый рабочий день, такое блюдо можно приготовить как на ужин, так и в качестве перекуса на работу или в университет, взяв с собой ланчбокс тунец вы можете заменить любой другой рыбой или даже куриной грудкой, рекомендую вам взять в качестве гарнира свежие овощи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Отварите чечевицу до готовности, бурая варится минут 15. Для начала хорошо взбейте венчиком яйца с сахаром и соевым соусом, Дальше смажьте всю поверхность сковородки растительным маслом, разогрейте его и вылейте тонкий слой омлета. 2. Обжарьте его с одной стороны и скатайте в рулет с помощью палочек или лопатки. Далее вылейте новую порцию омлета, немного приподняв уже обжаренный, чтобы они скрепились вместе. 3. Снова сверните омлет рулетом, продолжайте так делать до тех пор, пока у вас не останется яичной массы. 4. Далее выложите омлет на дощечку и разрежьте на ровные части, поместите омлет и отваренную чечевицу в ланчбокс, к чечевице добавьте немного тунца, в отдельный отсек поместите овощи, приятного аппетита. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов Чечевица. 2 стакана. Тунец консервированный. 1 штука. Банка. Свежие овощи. По вкусу. Яйца. 4 штуки. Соевый соус. 1 чайная ложка. Сахар. 0,5 чайных ложки. Количество порций. 2. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Буду скучать без вас.